пресс-конференция посвящена первому фестивалю урбанистическому «Городские преобразования. Что это такое? Что грядущие выходные нам готовят? А где пройдет? Как пройдет? И в каких условиях?» Наши спикеры Александр, – Александра Нарыжная, оператор фестиваля и программы «Венцы» да, да. и Михаил Максимов, информационное сопровождение фестиваля. Саша, с вас начнем. Здравствуйте. Наверное, что это такое, да? органистический а я, я, я уже... что это. Что это такое, органистический фестиваль? Органистический фестиваль это мероприятие, на котором собираются все активисты города и приглашенные представляют свои инициативы, говорят о городе, говорят о развитии города и, в принципе, мероприятие, которое объединяет в себя все городские преобразования. Да? То, той, ну, все городские процессы, которые происходят на этот момент, и перспективы. Uh, такое же мероприятие у нас пройдет впервые. У уже есть опыт проведения таких мероприятий, которые приходили в Киеве в Альбове. В Харькове это будет первый раз. Оно пройдет, вернила в Центре, 28-29. какие преобразования городские должны да. быть освещены как? просто поточнее это обобщенные вещи может вы конкретизируете для того, чтобы было общее понимание да, хорошо, тема этого фестиваля городские преобразования потому что мы понимаем что нам нужно запустить такой процесс активизации инициативы в городе это инициативы, которые представляют сами люди инициативы да? Показательный момент того, что люди могут сами встать и сделать чего-то в своем городе, да, сделать небольшие преобразования. Незовые инициативы ⁇ инициативы, которые делают маленькие да, преобразования городские. В принципе, это и ну, не тема, так сказать. Что это? Убрать у себя во дворе, покрасить лавочку. Что да, конкретнее? Да. Там, да? Плюс там, сделать какую-то мебель городской садить посадить огород у себя да, во дворе, это может быть огород у себя на балконе, это могут быть городские игры, можно выйти в в любом месте, месте в городе начать играть, да, только нужно понять как, что такое городская игра. Да? То есть, ну, мы все любим что эти классики, да? но ну, есть еще ряд городских игр, которые, ну, городские активности, да, активности по Это могут быть, можно собраться компания, разработать проект развития своего двора, да? И этим заниматься, искать на да, да, фронтфандинг-платформу финансов да, и продвигать свой, свой проект. То есть это, по сути, презентация того, как можно чего преобразовать в своем городе самостоятельно. Что то сделать. А -а Михаил, расскажите, пожалуйста, из чего будет состоять этот фестиваль? Какие этапы и что, ну, на кого вы рассчитываете? Это обычные горожане, какие-то а, эксперты, специалисты? Мы хотели подойти к этому вопросу комплексно, поэтому у нас в принципе всех, кому не безразличен хайпер в общей как движении, мы постарались сделать так, чтобы всем было интересно. То есть из чего будет состоять фестиваль? Первая часть – это, это информационно-презентационная, то есть мы пригласили авторитетных людей вопросах развития города, представители общественных организаций, городских активистов основных, чтобы представили идеи, цели, концепты по развитию города к такового. То есть это информационно-презентационная часть в формат лекции, ближе к лекции, тренинги такого формата. Вторая часть это составляющая, не последовательно это будет в программе переплетено, если что было интересно, это ярмарка микровозможностей. То есть по сути это презентация результатов, то, что у нас город уже есть. Чему можно подключиться, что классного, интересного и что уже работает. Что немаловажно, потому что начало дела половина. Это то, что люди уже делают. А у нас в программе будет после каждого дня это будет урбанистическое кино такой показ. То есть будет команда у нас фестиваль 86 Команда будет презентовать урбанистическое кино. То есть это кино про города, про развитие городов, то есть про города Украины. Будет в конце первого дня есть такая вечеринка для участников в конце. И э, в понедельник будет состоится лок -шоп. То есть это рабочая встреча всех заинтересованных людей. Формат World Cafe, когда есть основные секции, 6 секций, будет выделено и э, идеи, которые у вас есть. Вы можете передать, представить. Э, модераторы секции это соберут. И в итоге мы планируем э, сделать буклет, где будет собрана Собственно, все эти информации. Какие Сейчас. есть цели и идеи, какие есть результаты и какие есть актуальные решения городских проблем, как мы их видим. И дальше городской власти, нами, спонсором фондом в это будет наша программа документ ну через год подойдем, еще раз. Да, перейдем к вопросам, потому что дело новое. У меня вопрос по уточнению, что за секции будут работать, в каких направлениях. И... Эм... Ну, как вы видите вообще итог воплощения? То есть эти проекты, вот существуют уже воплотившиеся проекты? Э, секции, по частям. То есть секция, это посвящено, я сейчас что-то упустить, но посвящено основным направлением. То есть у нас такая локомотивная Харьков Гоэнглоба, глобальный Харьков как таковой, что нужно. Дальше, собственно, архитектура и как Харьков должен развиваться в вопросах архитектуры внешнего, внешнего вида, вопросы транспортной инфраструктуры, вопросы культуры и вопросы бизнеса. То есть это вот наши основные столы, э, скажем так, на веб-шопе. Александра, если не то дальше. Да, я думаю, ну, это про веб-шоп, да, у нас будет шесть столов, да, и там будет отдельная, ну, как бы, во второй день будет будут лекции, секции, да, будут лекции. А у нас будут несколько направлений. У нас будет лекционная программа и будет презентационная программа. Лекции у нас будут о том, как развиваются города, о том, что такое креативный город, что такое устойчивый город, как развиваются города. И будут презентации инициатив, они будут идти по двум направлениям, Это больше такое связано ну, город с архитектурой и культурное направление, когда там, ну, там банистическая поэзия, да, там будет о в городе будут рассказывать развиваться, да? то есть ну, такие инициативы, которые ну, ближе культурные. То есть это, это, это текущие, то есть мы ну, приглашаем текущий Еще да. вопрос? Да. Расскажите, я так, вы сказали, что это уже не первое, не первое такое мероприятие, не расскажите, есть ли прецеденты? то есть Как, как уже ну, как проходили предыдущие, чем это закончилось? То есть конкретные, конкретные результаты предыдущих ваших? Рассказываю, смотрите, в городе Киеве такие мероприятия прошли а. два. Первое мероприятие инициировал в журналах «Марачос», а второе, Департамент архитектуры и градостроительства города Киева. В первом мероприятии, это уже проходило два дня, там были полные два дня лицеонные программы. В городе Киеве сформировалось очень много инициатив общественных после Майдана. Они поднялись и начали сами что-то делать. И их стало очень много. В город Харьков у нас ну, их достаточно мало. И, ну, мы будем... а? Нет, нет, у нас, у нас они есть, я просто имею в виду таких организических инициатив. Все, что есть, мы постарались сейчас собрать, и мы это презентуем. Да? На первом фестивале они будут. Но в Киеве это, по сути, первый фестиваль, это была презентация такая большая, а во втором у них уже пошел конкурс социальных инициатив появился. Уже Кличко выделил 200 тысяч гривен на победителя этого конкурса социальных стартапов для ну, городских преобразований. И это уже набрало большие обороты и ну, стало достаточно интересно. А для чего вот эти деньги? <связывая> а, ребята ребята вы, выиграли ребята те, которые будут заниматься библиотеками, а, преобразованием библиотек в общественные пространства, в районных библиотеках. По-моему, они уже и открыли вот такую библиотеку, кафе. Такая библиотека есть во Львове, есть там медиатека. Ну, в Киеве, да, они как презентационно начинали делать. Вот они сейчас хотят все районные библиотеки преобразовать в культурные центры этих районов. Ну, маленьких да, А вот у нас только представлены какие-нибудь, расскажите, может быть, есть какие-то интересные проекты уже? Какие районы вы ждете к себе а, а, Нет, вот что на ваш взгляд более всего но ну, Представлять того, что сейчас будет представлено у нас а, Ну, смотрите, у нас будут представлять ребята, по крайней мере, с нашей организации, да, будут представлять а, такой проект Urban Амбуланс». Это ну, такая урбанистическая помощь да, там ну, город. Да. Они, мы делали такой проект, вот, есть у нас Нарморская, 5 дворец. Там очень активные жители, которые занимаются преобразованием своего двора. Они ищут инвестиции, они официально собираются делать проекты. Ну, всегда они очень активны. И ну, мы собирались и помогали им разрабатывать проекты для этого двора, чтобы они дальше могли его развивать. Да? То есть, ну, такая презентация. Потом будут у нас ребята презентовать проект велодорожки из Салтовки в центр. Ну, наверное, другой путь, да? По, по, по академии опалу. Да, ну это тоже как бы, один из проектов. Это, это ваша презентация была, да, это в городском совете? Это это, нет, другой путь, это не наш. Мы, мы в своей организации разрабатываем концепцию развития велосипедных структуреров в вроде Харькове. У нас тоже ребята будут презентовать такой, ну, проект Харьков по Реформ. А, а, Но ну, мы сейчас собираем подписи по этой концепции, там ее уточняем, и вот, буквально вот вы подавать выдавать в курсовет для принятия ну и вот как бы ряд таких проектов, которые, ну есть проект э, мукомольной фабрики, да, который там сейчас ребята уже физически поминашли инвестиции и мне вот, да, вот. ну это вот, это по сути это, вот, этот проект тоже будет участвовать да, да конечно а, да, скажите пожалуйста э, с вашей точки зрения самый интересный проект в Украине, который вот, уже сегодня осуществился самый интересный наверное ну, это а, наверное и, это и, вот, и, такой проект город сад это недалеко от Майдана незалежности. А, во время Майдана а, у людей во дворе был, стоял забор. А, ну, то есть дворовое пространство было закрожено забором, это было типа чьё то да, Сразу его непонятно вообще. А, люди сняли забор, а, несли его на Майдан. Да, как бы. а, ну, забор помог как бы, да, там, защите. И они решили, что как бы, это двор наш, и начали им заниматься. И они уже вот, два года очень активно им занимаются, они его обустраивают, это уже у них общественное пространство, они, ну, там, там, там тебе жизнь. Да, и они все ценят свой двор. Когда они объявили конкурс, что они хотят посадить деревья, у них принесли столько деревьев, что они ну, поняли, что им столько не надо, им нужно уже начали их раздавать обратно. Ну, вот, типа, вот, Активность хорьковчан в этом. Сложно сказать, потому что либо у нас нет информации о таких прецедентах, да, чтобы случилось такое, потому что это все-таки там, люди находились в кульминации, да, в самых событий. Харьковчане, я бы сказала, наверное, более пассивны в этом плане. Мы постараемся презентовать и рассказать, чего делается, может быть, у кого-то появятся какие на ну, желания, желания. желания да, там, инициативы мы надеемся, что все, в общем-то, информация, если такая информация будет, есть активисты и там, где живут. А чьи вида делаются Ну, мы общественная организация, городские реформы, а, инициаторы, и мы проводим совместно с Харьковским национальным университетом строительства архитектуры. Ну и плюс нам подключаются ну, другие активисты, которые помогают в организации, в проведении. Как можно зарегистрироваться или подать заявку? А, у нас регистрации такого нет, мы хотим, чтобы все приходили, кто, кто хочет, приходите. Единственное, что мы запустили такую регистрацию на WordShop, на word например, я это во второй день, потому что мы хотим просто понять ну, людей, кто, ну, кто участвует, да, чтобы в конце вам было какие, какие профессии участвовали, какая возрастная группа, а у нас принимала участие. Но у нас участие абсолютно бесплатное. Количество людей не ограничено. То есть каждый может прийти, первый день там послушать, второй день прийти, высказать свое мнение. Если... То есть обычные горожане тоже могут прийти? Да, конечно. Мы, наоборот, ждем можно больше обычных горожан. Есть еще вопросы? Все понятно. Ну, ждем тогда э, результатов вашего фестиваля и обязательно ждем э, информационных тоже сообщений. Может быть, если будут какие-то фото-видеоматериалы, обязательно возьмем их себе на сайте. Спасибо вам большое за информацию. Спасибо.